Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, Или платье шум, или голос девственный, невинный, Я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь, не отрада, Вы отвернетесь, не тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пальцами прилежно сидите вы, Склоняясь небрежно, глаза и кудри опустя, Я в умилении, молча, нежно, любуюсь вами, как дитя.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 Обмануть меня нетрудно, я сам обманул, зараза. Я труп ловца заброшенный на сушу, Ты, зыбких волн, неистовая дочь, Бери меня, я клятвы не нарушу, В твоих руках я буду мертв всю ночь. Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, когда дай вам Бог любимый быть другим. Мы были вместе, помню я, ночь волновалась, скрипка пела, ты в эти дни была моя, ты с каждым часом хорошела. Сквозь тихая журчанье струй, сквозь тайну женственной улыбки, кустам просился поцелуй, просились в сердце звуки скрипки. А муж спросил меня однажды, хочу ли спить его вина. Я не имел в имя жажды, но выпил кубок из до дна. Shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate?